Костя, ты вообще очень опасно выглядишь, ты вообще террорист какой-то жесткий. Я анальный террорист. Только... А чё, рядом-то вы сели? Вы чё, пидры что ли, а? Да, yeah. да. Yeah. Yeah. <laughs> <laughs> У вас еще руки касаются друг друга. Руслан, может выйдем нахуй с тачки? Эти, эти неловкие касания. Давайте, ребят, поцелуйтесь! Поцелуйтесь, ребят! У вас же любовь! ха <смех> Топ контент. Я видел там черного, братва. Так что настало время убивать. Вы не подумайте, конечно, что я расист какой-то, но черных иногда нужно убивать. Черт должен умереть первым. Давай, черный. Ну чё и бомж, ребят, это черный бомж, него выспался, хотел погреться у бочки, а мы вот так его прервали. И сейчас вообще никакого смысла по нему стрелять нету, потому что у меня даже прицела нет, я никак не попаду общее. Ух, твою мать, ёптую мать, у меня тут есть дружище оказывается. Привет, братан, привет, привет. Ёпт твою жмашу. Так, с дробашом, сука, засел. Ладно, сейчас подлечимся, вынесем. Братан, братан, я пришел. выходи, дружище. Выходи, где ты? Где ты, чувак? Куда ты делся, Сука. Ах ты, здравствуй, здравствуй, здравствуй, дружище. Погоди, погоди, погоди, погоди. Стой, стой, стой, мой дорогой. Друг, сука! Минус. Ой, ту мать, это было напряженно, это было напряжённо! Ох, спасибочки большие. Блядь, озон. б, стой. Да, зона далеко. Зону так, далеко. слышь, слышь, люди, люди на N! За деревом! Дал скоряк да, разок. Нет. На N, на N. Промазал! Около дерева прям. Так, по мне шмой пойдет. Ну ложись, падла! Вырубил ванус в голову, то есть. Добейте, добейте, добейте его. Оно вот дерево. Dieta, О, красавчики. Я иду, я иду, я иду, к вам иду, сейчас подойду. Сейчас пойду, вижу одного, вижу одного. Жизнь! Ха-ха-ха-ха! Падла, отъехал! Зачем раком достаешь, дружище! Все, я его добил. Вижу человека. Где? В. Вижу. Шмаляем, шмаляем, шмаляем, пацаны! Все, Ой, все мертв! Мертв! Он мертв! Из, из него там просто решето сделали, по-моему, мы все в него шмаляли. Вот так, эти, я приземлился. Вот Дайте вещи. мне оружие, любое оружие, пожалуйста, мне любое вообще любое. Дедушкина, дедушкина есть. Все, дедушкин робаш беру. Дедушкин Робаш взял. Крис, Крис, к тебе зашел, чувак! К тебе, чувак, зашел! Крис! Аккуратно! Я иду к тебе, я иду! Блять, я иду, я сейчас сука. его выебу! Я, я тебя выйду, иди нахуй! Это наша телка! Пошел вон отсюда, пидор! Сука! сука. сука. Все, я его Где? положил, я его. Сейчас я подниму, сейчас подниму тебя, подниму, блять, блять, блядь! блядь, блядь. Черт, сука, пидор! Крис отъехал! Крис, какой-то пидор бил, его в жопу застрелил с дедушкиной. Но я не успел М -м -м -м. ее спасти. Это, там, Ух, ты мать! Ёшкин, ма, ёшкин, блядь, ёба, никого! ха блядь, я зажал жестко в чувака. Так, тут хуйло есть, между прочим, рядом с Церной. Я его сейчас добью. Можно рядышком. Здесь рядом с рядом со мной. Машины, они стартанули Вижу, вижу их, вижу, ездят там что-то. Не знаю, все. Взорвать их? Но они от нас уезжают, по-моему. Надо, чтобы они к нам приехали. О, они разворачиваются, слышь, слышишь, они разворачиваются. Они сюда едут. Да, да, да, они к нам едут. Давайте шмалять! Давайте по ним шмалять! Раскладываем, давайте, Питеров, у меня брат Сайка, сука, ну, блять, вдруг что-то долетит. Давайте, давайте, шваляйте, шваляйте! Бля, фок еб, yeah, вообще, <плёвший> Разложили просто, как детей. <плёвший> Респект. Вижу человека. Я тоже <плёвший> вижу, <плёвший> вижу, шмаляю, работаю, работаю по нему, работаю. Он в лег. <плёвший> Он в тарову <плёвший> лег, лег, в траву. <плёвший> сейчас я его, сейчас я его вынесу. <плёвший> Hey, Минус! Все, положим! Где вы, дружки-то? Так, тут Где? есть хуй один! У него ничего нет! Я его отхерачу! Я вот отхерачу! Эй, слышишь, из какого района? с я прямо за, прям за тобой бегу. Пошли, пошли, пошли бегу в этот Давай-давай, как гопники. Слушай, пацан, погоди, э! Эй, дружище, сейчас постой! Слушай, я просто хочу спросить, сигаретки у тебя нету? Давай, давай, пускай его, пускай, че он тут вообще пришелся. Это вообще-то не твой ботов, район, дружище, Не, Погоди, погоди, погоди, ты сейчас разберемся с ними. Ты че ползаешь? Ты че, блядь, че как текст-то, разползается? Падл, блядь, а нахуй! Все, минус нахер. Ладно, что, свалим отсюда, дай. Дебилы. Так, я лечусь жестко. Спокойно. Я вижу чувака, да? Блин, у меня гранаты есть. У меня гранаты есть, может, гранатку ему туда закинуть? Ну-ка. Держи, подлови. Так, будет он выходить? Блин, да. бля, похуй, зато им не досталось. Так интересно, много там с нами спрыгнуло? Ёб твою не мать, не это не пиздец, слышь? Сюда не пол не самолета не нахер не прыгнуло. Не Просто не полный не трэш, брат. Не Мы не сейчас не отъедем не за две секунды, не я вам обещаю. Так, у меня с иду нагибать. Всех. Давайте, иди сюда, Ха-ха-ха! <связать> <связать> минус один! Одного выебал, одного выебал! Аааа! Второго выебал! Второго <связать> выебал! Давай! Ах, блядь! Падла! Руслан, нагибай его! Я с арбалетом! <связать> нормально, нормально, MLG! Давай, MLG, Руслан, MLG! Блядь! все минус! Подожди! Подожди, братан! Не стреляй! Лучше опасы! Пожалуйста! Пожалуйста! <связать> Сука! Я ему гранату, наверное, попробую закинуть! <связать> Ну-ка! за автобусом. Да, да, да, я да, понял, да. что он там, да, да. Я знаю, я знаю. Может, он сейчас выйдет. Опаньки, мне гранат прилетела Блять, вылезать боюсь. Не убей меня, не убей. Это что за жесть была вообще такая? Блин, гран... он что-то еле управляется. И да, я не могу. Ух, еб твою мать. И чё, мы застряли походу? уходить Эээ, неудобно Это получилось, пацаны, простите, пожалуйста. Ну, вот этот контент я принимаю. Ладно, я, я себя накажу. Я на вашей братской могиле, короче, я отъеду, ребят. Мои братья, я умру вместе с вами. Прощайте! Красиво. Стоп. Вижу людей на 285. 285? Че, будем Идут принимать? В севера. Давайте принимать, пацаны, надо принимать их. Готов. Я готов. Блять, только я их не вижу нихуя из-за холма. Паша, ты шмаляешь там? Yeah. Так, ладно, я иду, я подхожу. Я слышу, слышу их, слышу, слышу. Вижу одного, вижу, работаю, Здорово. работаю! Смерть! Убийство, блядь! В там был, короче, да, около я дерева. Я... Они мертвы. И как туда? А -а -а. мы, кстати, можем вернуться и взять на тачку А, кстати, да, хороший вариант. Давайте на тачке поедем. Так, может тачку пораньше оставим. Ну как, Машины, ну, машина, ну, машина, ну, машина ну, давайте работать по ней. Ну, давайте, давай, сафари, давай. сафари устраиваем, да-да-да-да. Ну и давайте, суки, давай, давай, догоняй, догоняй, догоняй. Сейчас разложим их там. Ща разложим, сукиных детей. Давай, давай, давай, давай, давай, давай. Впитывают, они питывают, нормально, впитывают. Ща вообще их вынесем тут. Давай, давай, давай. Давай, давай, быстрее, подбирайся, подбирайся, вон они тоже. Давай, блин, ну, они жестко питывают, что они не выпадают. Ну давай, блядь, что они не дохнут, падлы? Я не могу понять, б твою мать! Так, один выпал, один выпал, давайте остальных добиваем. Давайте раскладываем, раскладываем, сукиных детей. Ой. Эй, да, да вы что делаете-то? Вы что, делаете падлы? Вы куда все умерли, Убей. сука? Блять! Сука, мы идиоты, п твою мать! Вот это просто фейл! Это просто жесткий фейл. Я шел. Понял? От меня. Понял, понял, понял, понял. Сейчас нагнем. Вплотняю его. А где он? Там где-то рядом с него я Снизу? Задумаю. Понял. Ща, погоди, погоди. Принимаем сейчас ща, ща, ща, ща, ща. Принимаем, принимаем. Вижу, вижу. Сука, сука, сука, сука, сука. Минус, минус. Все, <свят> разуплотнен. Жестко Ой-ой-ой! Я добиваю, я просто добиваю его спокойно, спокойно. Ой -ой. Это я. Все, я занижу, блядь, от приора вообще жестко. <свят> <свят> Два ящика нихуя себе подряд. О. Два аэрдропа? Это лол. Нихуя. <свят> Я снимаю. Опа. Минус Паша. Это откуда-то с холма, вот где я бегу. А, вижу. Человек 75. Понял. дом 75Е. Понял. Сейчас я подниму тебя. Я подниму. Стой, стой, стой, я подниму. Тачка, Вижу. Спокойно. Не-не-не, она мимо. Мимо, мимо, мимо едет. Я тебя подниму. Я хочу жить своими Ну а нам до зоны хотя бы недалеко Здесь бежать. Опа, опа, опа, опа, спокойно, шмальба, шмальба, вижу пидора, вижу пидора, так, короче говоря, гей на Е, на Е, прям передо мной у подножья, подножья холма стоит Так, я его потерял, я его потерял, не вижу, куда свалил, он же куда-то свалил, его нету там сейчас Рус, ползи ко мне, ползи Мы сюда его, его убили, Ну понятно, но главное, чтобы нас не убил тот, кто его убил Я понимаю, Руса. я уже понимаю, Рус так, аккуратно, шмальба. Да, шмальба. Аккуратнее, аккуратнее. Вижу. Аккуратнее. вижу, вижу, вижу я откуда, тоже откуда, вижу, они спалились вспышки, вижу. Да, на третьем бля, этаже. На на Там их трое, трое, трое. Да, на вижу этаже, три трое, человека. блять, автомат. Давай, давай, давай. Да, блять, зона, зона! Зона! Валим нахер! Давайте, сваливайте, сваливайте! Сваливайте, иначе отъедем Ой, от нее. Боль, уберите оружие. оружие, оружие уберите, бегите. Блять, костю положили, твою мать. Руслан, да еб ваша мать, да вы что творите-то? Чего же вы все отъехали? Че, опять ретивец, что ли? Погоди, еще не вечер. Девять человек живых всего. Не так много. Может что получится? Спокойно, я в зоне, я в зоне. Блять, шмальба! Откуда шмальба? С холма, по-моему, шмальба. По-моему, по мне, э, шмальба с холма идет. Паша, аккуратно. А те, кто Прочтем, Тебе нужно подавление по дому у меня, чтобы я смог тебе заползти. Так, я тебя понял, сейчас обеспечим. Хорошо. Дом, видишь, Ладно, ты я ты тебя понял, сейчас будем подавлять. подавлять. Только погоди, я что-то не могу понять, откуда лучше шмалять-то. Вот отсюда, вот, вот из этого. Понял, да-да-да, все, я понял, я понял. Да, да, да. А где он сперва. там был-то? Ага. С а, ну, э, стороны Паши. Ага, ага. Все, я понял, держу на мушке. Паш, беги, я вижу он на первом. Он на первом этаже сидит. Выбегай, убегай. убегай. Да, да, да, да, да, да, да. Паш, давай, беги. Давай, я, и, и, и, а давай, давай, давай, давай. давай. Все, он вышел, он вышел. Я шмаляю по нему. Он пытается убежать. Сейчас, вынесем, сейчас вынесем. Блять, патроны закончились, сука. Переключайся, давай, давай, давай, блять, я тебя вы пидор. Я тебя выему, блять, погоди, погоди. Положил, положил, положил, он лежит. Жестко лежит. Вот, вот Так, ты вот делаешь. Я мне ебал, блядь. Что? По тебе стреляли? Ты живой? Его поднимают, <плэй> нет, не поднимают. Не-не-не, я его добьющеваюсь. Нет, я не могу, я хочу его добить. Минус. Все, добил. Паш, ты где? Давай в дом. Да, я зашел в дом, да. Он по, по мне ебал просто. По вам сверху Откуда? Так, сидим пока. Пока сидим. Короче, ребята, уживайте, я пойду, как то Рожу выдру немножко. Давай, удачи тебе. Опа, швальба, швальба. Паш, ты видел, откуда шмаляли? А -а, Видишь там он красный? Вот, он бежит вот, около о, окол, окол, ну, окол дерева. Он бежит около а дерева, чувача, слева. Да. Так, и я не понимаю, ты я по нему попадаю или кто-то еще? Но он нормально так питал. Спокойно, это что было? Граната? Нет, нет вроде, да просто разбили. Окей. Так, они там бегают? Не бегают, На суки. Дом. Кто зашел? К тебе в дом, к нам Думай в дом? Себе, да, да, да, мы да, да. это же мой дом тоже. Где он? Где он? Где он? Где он? Вон он был. Где? Слева, слева, слева. Слева. Понял. Нижу. Минус, сука! Сосать? Так, Паш, я тебя успею поднять? Нет, все. А, все, поднял. зона. Я... <минут> блять, зона же еще точняк. Ну все, пизда мне. Сейчас выбегаем, меня расстреливают. Внимание. Внимание, они сейчас будут по мне стрелять? Хорошо. Сука, блять, <минут> я же говорил, сука, мы тоже падла. А, О, второе место. Ну ладно, хоть второе. Мы никогда первое, ребят, не возьмем. Никогда в этом году Короче, мы больше стрелы, не возьмем прыгаем. первое место.